Всем доброго времени суток! Еще недавно многие из нас ржали над украинцами в злорадстве, мол, ага, хотели свободы и получили в итоге блокировку Яндекса и ВК. Но не так давно у нас самих очко чуть не сжалось до размеров черной дыры, когда возникла ситуация с блокировкой Гугла и Телеграмм. А теперь, внимание, небольшое объявление. Сегодня я особенно добрый и разыгрываю сигны. Что вам для этого нужно? Да просто написать комментарий. Три самых интересных и креативных, на мой взгляд, комментария гарантированно получат сигны, которые вы найдете в нашем паблике. Ссылочка на него есть в описании под видео. Какова была ситуация с Google? На самом деле там не было ничего опасного, просто на некоторое время всплыла новость о том, что Google заблокирован Роскомнадзором. Как оказалось, заблокировали на самом деле не Google, а сайт, на который ссылался Google. Это было то ли какое-то онлайн-казино, то ли порно-сайт, я уже, если честно, не помню. Но суть не в этом, суть в том, что многие перепугались и весьма сильно. К счастью, ситуация была исправлена достаточно быстро, в течение получаса. Гораздо сложнее все было с Телеграмм. Там наше многоуважаемое ФСБ выяснила, что теракты в Санкт-Петербурге в марте этого года готовились якобы с помощью в том числе переписки через Телеграм. И тут, конечно, в правительстве начался полный бред и абсурд. Дошло до того, что, оказывается, теракт 11 сентября был совершен также с помощью Телеграм. 11 сентября 2001 года, Карл! Тогда еще сам Павел Дуров, создатель Телеграм, в школу ходил. Окей, сам Пашенька, которому наши власти уже насолили со а ВКонтакте, а теперь, видимо, хотят насолить Telegram. все-таки договорился кое-как с нашими властями, что он передает необходимые данные для регистрации Telegram в России, ну и взамен этого Роскомнадзор не будет блокировать Telegram. Разумеется, он поставил условия, чтобы никакой пакет Яровой и прочие методы слежки за людьми не использовались в данном приложении. Насколько это все будет соблюдаться, я лично очень сомневаюсь, но с другой стороны, Дуров не дурак, как бы это смешно не звучало, и не будет терять огромную прибыль, которая приносит Россия в Телеграм. Но давайте вот гипотетически подумаем о том, что если все-таки тотальный пиздец случится и самые актуальные сервисы, через которые мы общаемся, вдруг решат заблокировать. Тот же самый Google. ведь не секрет, что Google связан с YouTube. Получается, что большинство не сможет смотреть видосики с Ивангаем и Эдварда Матевой. Рука, лицо! Если вдруг это случится, существует несколько способов обойти эту вечную тотальную блокировку. Разумеется, пользоваться или не пользоваться этими сервисами решаете вы, я всего лишь информирую вас о существовании таковых. Anonymous Anonymizer с говорящим названием поможет вам зайти на любой заблокированный сайт, достаточно всего лишь вбить его URL-адрес. Сайт сам выдает вам прокси, через который можно спокойно серфить, не устанавливая никаких приложений. Браузер Tor За несколько лет Tor стал незаменимым в наборе борца с правительственной цензурой в интернете. С помощью этого браузера и системы прокси-серверов входящий и исходящий трафик шифруется, обеспечивая анонимность в сети. Таким образом, Tor не только дает доступ к дарк-вебу, но и успешно работает в нормальном интернете. И, кстати, Тор можно установить и на смартфон. ZenMate С помощью этого плагина можно буквально за два клика полностью зашифровать весь трафик, исходящий с вашего девайса. Достаточно зарегистрироваться без SMS и просматривать свои любимые сайты, которые чем-то не приглянулись к Роскомнадзору. FreeGate это, пожалуй, самый простой способ обойти блокировку и не пользоваться каждый раз анонимайзерами. Fregat — это браузерное приложение, которое работает только через выделенные прокси-серверы, что минимизирует потерю скорости. И, к тому же, он не требует регистрации. Ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать, это Ninja Cloak. Это еще один бесплатный браузерный анонимайзер, который успешно блокирует ваши данные даже с включенным фаерволом. Пишите свое мнение по данному вопросу в комментариях и не забывайте, что я разыгрываю сигны и дарю их тем трем счастливчикам, которые оставили самые интересные и оригинальные комментарии. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме. Также вас могут заинтересовать другие видео с нашего канала. Переходите по ссылкам, чтобы посмотреть их прямо сейчас. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.